привет народ как слышно вещает антон сегодня мы поговорим о конструкторе олега конструкторе за свою многолетнюю историю он стал больше чем просто детской игрушкой художники-изобретатели и ежегодно создают из его деталей удивительные вещи которые мы вам и спешим продемонстрировать будет очень интересно а пока по традиции жду от вас лайка подписки на канал и прожатого колокольчика ну а как иначе с вас все это а с меня качественные подборки договор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 Я бы такую даже предложил в один из тематических выставочных центров, будь она моей. А при моем знакомстве со следующей работой, я, мягко говоря, был шокирован. Это самодельная фигурка Супермена, которая имеет довольно-таки приличные габариты, но в то же время и множество деталек. Сам герой подвешен за веревочки и создает впечатление того, что летит. А если в комнате еще и будет такое же освещение, как на ролике, то вообще можно будет подумать, что ты находишься в сказке.